Вы думаете, что вы защитник? My name is Patricia. Меня зовут Патриша. Ну или Патриция. I have no У меня нет сомнений. Обратите внимание, в данном случае это значит сомнение. There are two dozen identities. Есть две дюжины личностей. Ну, в вас имеется в виду. That live in that body with you. Два момента. Во-первых, question в данном случае имеет не только непривычное значение, он еще и выступает в качестве глагола, а не существительного, как обычно. Во-вторых, Здесь у нас присутствует одна из эмфатических конструкций. Ее краткий разбор уже выложен в паблике. Полиглотизм без ГМО полноценный будет в основном паблике. Следите за обновлениями. на сегодня все подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео увидимся